И всем все здорово, ребят, с вами я Ванек. И мы с вами продолжаем проходить Row 3 три, Синсроу сюд. Продолжить. Я без звука играю, потому что ну, сами, короче, понимаете, на звук накладывается АП авторские права. А я не автор, потому что я не автор звуков. Так, так, так, так. А, я узаймыса, что ли? Так, на тап посмотрим миссии. Мое имя Сарус Темпл. Во вопрос в образ Спасибо. У меня А, нет, понял, что случилось. Шаунь, похитили. Сейнс Cruiser, Инфорсер, не, сейчас, если мы на шаунде поедем спасать, то это на этой машине, и все. речка первый миллиметраж за сегодня ага 500 с50метрражей возможно так сейчас а он остается прямо тоже 500, 500. Да. встречном пути возможно Шаунди похитили, Сайрус, этот, там. Шаунди... Вот. Спасать Шаунди будем это на танке. Угу. Я просто найду Сайруса в его обличии. Ну, этим Кинди занялась, обличиями мне Сайрса Темпла сделала, и все. ну хочет былосс почувствовать себя в образе этого сайруса тем sure right? опять же это машина yes, Шаунди вернись. Там написано было. Шаунди назад. Шаунди из бэк. Верните нам Шаунди, короче. Так лучше. Ай, ай, ай, ай. А, а, а. один. Я ваш командир. Здравствуйте, блядь. Здравствуйте, Павл. Я ваш командир. Я Сарус Темпл. Здравствуйте. Кабанинцы. Найдите СВВП. Виола де Винтер и Пирс. Ну а так, надо жать на F. Я жму на F. Is да блин, да я жму на F, ёпалы, ребят. Ну я жму на F. Ладно, короче, ребят. Немножко пропущу, короче, я эту миссию, потому что, ну, я не знаю, что, ну, я жму на F, поэтому давайте, ребята, до скорых встреч с Saints Row 3.